Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья! С вами очередной выпуск «Гид парохода» Киса Елена Дьяченко, Оса Валентин Землянский. Здравствуйте, с праздниками! Да, мы рады вас приветствовать, с прошедшими, с наступающими и прочее, прочее, прочее. И мы продолжаем наше путешествие по политэкономическим волнам неспокойной украинской Жизни. Я думаю, что мы начнем с политических волн, которые сказать, начали бурлить с началом политического сезона по окончании праздников. Но уже в первые же рабочие дни стало понятно, что главным трендом 2020 года станет возврат крепостного права. Да? Первым свидетельством этого стало заявление премьер-министра Алексея Гончарюка о том, что... Семьям погибших в авиакатастрофе в Иране, семьям погибших украинцев будет выплачено по 200 тысяч гривен компенсация. Это примерно 8 тысяч долларов. То есть 8 тысяч долларов за штуку оценил господин Гончарук и те, в общем-то, кто как бы согласен с тем, что он возглавляет исполнительную власть, душу каждого погибшего украинца. Мне кажется, это очень цинично. Я видел эту новость и, честно тебе сказать, ну, э, во-первых, э, есть аналогии э, печальных событий авиакатастроф, которые происходили, в том числе и по вине вооруженных сил той, той или иной страны. Украина, кстати, не исключение в данном случае. Э, к сожалению, мы тоже отметились в этом, в этом печальном списке. Но э, ни, ни в одной из этих ситуаций речь не шла о таких суммах ну вот просто по определению, с точки с позиции государства, да, то есть... И и... многие наши коллеги уже начали сравнивать эту сумму с зарплатами глав Укрпочты, глав э, руководителей нефтегаза, э, Укрзалезницы, да, которые несоизмеримы просто в месяц, они получают миллионы долларов, и при этом, вот как, э, я считаю, плевок... Э, не только семьям погибших, но и всему украинскому обществу вот эта сумма, лучше по мне кажется, они уже вообще молчали об этом. Ну, абсолютно, потому что, во-первых, людей не вернешь. И никакими деньгами утрату близкого человека ты не восполнишь. Это, это даже не обсуждается. Вопрос, что м, такие действия власти, как раз вот тут ты абсолютно права, оцениваются в целом другими людьми, которые даже, допустим, не причат. То есть, меня, мое государство оценивает в 8 тысяч долларов. Ну, не сильно, как бы... Дорого, При понимаю. этом это такая затятость, с которой уже все заявили, что мы будем там с Ирана требовать компенсации. Да, перед этим мы слышали 6 лет угроз в сторону Российской Федерации о разных компенсациях, да, в том числе за Донбасс. При этом такое ощущение, что страна больше всего ну, как бы, заботится об этих компенсациях. Не о потере людей, не о потере территории, а о том, чтобы потом вытрясти в судах компенсацию. Финансовая составляющая, которая ну, превалирует. Все, все это говорит о том, что ну, в общем -то, ну, как бы, как у, у государства приоритет что-то потерять, истребовать компенсацию. Дайте денег. Ну, как бы денег... Денег-то ладно просто попрошайничать, но денег в обмен на потерю людей, вот, собственно, во всей красе проявилась... Ну, еще вторая главная причина, по которой я назвала бы 2020 год годом крепостного права, это отмена, полная отмена ГЗОТа, которая сейчас планируется. И вместо Кодекса законов о труде будет принят закон о труде, который фактически делает сотрудника бесправным. То есть можно будет без причин увольнять, можно будет делать как, как, как, как угодно длинную рабочую неделю, можно будет не платить за сверхурочные или платить минимум, можно будет не компенсировать э, заработные платы, и работодателю можно будет делать э, что угодно, при этом практически отменяются профсоюзы, они станут бесправны после принятия этого законопроекта, законопроект правительственный. Это тоже Гончарук. И уже Международная конфедерация профсоюзов заявила о том, что фактически этот законопроект написан в угоду олигархии против профсоюзов, против украинских граждан. При этом эти люди заявляют, что они будут заниматься возвратом каких-то бизнесменов в какую-то Украину. Ну, Вот господин Гончарук заявил, что правительство Украины начало работу по детинизации украинской экономики. «Теневые схемы — это средства, украденные у каждого украинца. 2020 год станет годом детинизации украинской я экономики». Расскажу, что это значит, это прямая речь я расскажу, что это значит вот, в законопроекте. В законопроекте инспекторам по труду надается предоставляется право беспрепятственно заходить на любое рабочее место. То есть в любую организацию, в любой офис и... Ну, практически это функции правоохранителей им предоставляются. И зайдя туда на усмотрение этого трудового инспектора, выносится возможность любые отношения, даже не закрепленные договором, признать трудовыми. Но для человека, который, например, согласился там выполнить какую-то разовую работу, и при этом действительно не был оформлен, потому что у нас на секундочку 18% по ДФО только, НДФЛ, да, налог на доходы физлиц, и в принципе это не, не выгодно ни работодателю, ни сотруднику. Так вот, если трудовой инспектор, который с ноги может теперь открыть любую дверь, практически как языковой, да, и установить, что, например, у нас сейчас с тобой трудовые отношения, да, то человек, который в них замечен, будет лишен права на субсидии льготы. То есть вот, собственно, выгода, прямая выгода гончурка и правительства, да, можно будет этому... А мы уже рассказывали о том, как будет происходить верификация еще пенсии льгот. То есть практически Украина превращается в жандармское такое государство, которое будет следить за своими гражданами, чтобы они, не дай бог, нигде не заработали копеечку. А если заработали, то ее надо будет срочно отнять. Ну да, через, через тарифы. Я тебе И больше скажу, что вот это вот... Хоровод, да, это у нас любимое теперь. Это хоровод, который был начат еще в 2014 году при Ценюке, когда рассказывали при введении, при повышении тарифов, да, при введении новых принципов тарифообразования. Основная знаешь, идея, которую вот вбивали из каждого утюга и в принципе к сожалению, вот правительство Гончарука оно об эту печальную тенденцию продолжает. Там говорилось о том, что богатые заплатят за бедных. Но при этом те льготные условия которыми пользовались э, люди с небольшим достатком или средним достатком, а таковых, на секундочку, ну, например, вот я тебе по газу могу сказать, что это было 60% домохозяйств, которые платили минималку да, по, по газовому тарифу. Вот они все дружно начали платить столько же, сколько платят, например, там, не знаю, господин Коломойский, например. Да? А вот. а, и эта же история продолжается и сейчас. То есть, если у тебя, если когда... Господин Синюк а потом Гройсман рассказывали. Мы вам дадим субсидии. Да любые, любые, любые кто хочет, заходите, берите, сколько надо, все. Но мы уже слышим сейчас, да, как бы там, появ... только начали появляться громкие дела. Это те та верификация, которую мы еще не знаем, так сказать, то, что по-тихому в регионах не, не всплывают факты, факты, случаи, события. Но даже... По данным статистики количество субсидиантов уменьшалось. То есть если в начале всей этой эпопеи субсидионной было 6,5 миллионов. Мы пришли к прошлому отопительному сезону к 3,5-3,4 миллиона домохозяйств. Я думаю, что по этому году, по этому отопительному сезону их будет еще меньше. Я думаю, что еще вдвое, это такой мой оптимистический прогноз, это, это сократится. Причем за счет вот таких вот нехитрых манипуляций, вот о, которых, о которых ты рассказываешь. Потому что любое там номинальное повышение, например, минимальной зарплаты да, или минимальное повышение пенсии, оно считается уже... Что ты же теперь богат, поэтому какие субсидии тебе от государства? Типа, и будь добр, потому что тебя подняли, они же все поднимают как бы не, не сразу, а вот, вот за одним числом: будь добр, еще верни. И это, ну, как бы, вот эти случаи сплошь и рядом. По, по, по, всей, по всей Украине, по всем, кто, так сказать, имел неосторожность поиграть с государством в азартные игры под названием субсидии. Ну вот это как раз и будет зафиксировано в виде изменений в законе о жилищно-коммунальных услугах, что если тебя поймали на улице, например, и установили, что ты находишься в каких-то трудовых отношениях, а не просто так шел по улице, да, то тебя лишают субсидий. Но из совсем циничного вот в этом новом законе о крепостном виде отмене отмены крепостного права, то есть мы по сути возвращаемся в ситуацию до 1861 года об отмене всех э, приобретений революции 1917 900... го мы чуть позже расскажем, да? об отмене всех земельных там, отношений и так далее. Так вот, э, любого сотрудника без его согласия, ну, то есть, в принципе, отменяется э, необходимость получать согласие сотрудника, если его переводят э, на другое место работы, в другой регион или на, другую, на другое предприятие. Да? Ты можешь проснуться утром, выйти на работу, прийти на свое рабочее место, а работодатель скажет ваше следующее, вы, вы теперь здесь не работаете, я в одностороннем порядке, перевел вас в ну куда угодно, да, в шахту, в на северный полюс ну, в, так, а вдруг в гонконг в ливию да или или да ну практически можно теперь любого поймать и э, отправить в ливию воевать например, да. хорошо если на стороне еще государственных войск а может быть и нет ну. вот собственно да то что нам преподносится в качестве детинизации рынка труда и э, ну, уже не говоря о том, что если человек, например, ну, уже же отменены все... Вещи связаны с компенсацией за потерю трудоспособности из-за тяжелых условий труда или профессиональных болезней, да. Если, например, человек, долго работая на каком-то вредном производстве, заболел и более там, 120 дней находится а, на лечении, это дает работодателю право его уволить без выходных пособий, ну просто уволить. Если раньше по ГЗОТу это было запрещено, то теперь это разрешено. Ты знаешь, такая историческая фигура нашего королевства, как господин Коболев, он ведь в Накита и задержался, потому что во время смены одного руководителя ушел в декрет, ушел в декрет на больничку, да, ну это называлось упасть на больничку. И таким образом он, собственно говоря, избежал увольнения остался в числе сотрудников «Нафтогаза». К нашему, к нашему несчастью, так сказать, несчастью большинства украинцев. Но, тем не менее, они бодро рапортуют о своих победах, я тебе хочу сказать. Потому что, вот, например, господин Ветренко сказал это вот поскольку у нас все вращается сегодня вокруг денежного вопроса, господин ветренко сказал что теперь оператор газотранспортной системы, которая возглавляет новая газовая так сказать, фигура господин Макагон, должен будет выплатить нафтогазу а соответственно ну, то есть это государство. Украина как государство должно будет выплатить государственной компании нак нафтогаз украины за передачу государственного имущества. В виде газотранспортной системы 180 миллиардов гривен. Ну, господин Витренко был щедр, поэтому позволил рассрочить платеж на 10 лет. Ну, говорит, они это могут за 10 лет, например, сделать. Вот. А 180 миллиардов гривен, я тебе скажу, тут не одна премия, так сказать, Я тебя разочарую, Маме. это было в законе. Нет, так так вот, когда они это голосовали, это предполагалось? Это предполагалось. Мы говорили об этом, что выплаты будут, но я просто помню заявление господина Макагона. Речь шла тогда о более скромных суммах. Речь шла тогда о 10 миллиардах гривен. Я помню вот эту вот историю, когда мы, он, была его пресс-конференция еще, как только его назначили на главу этого оператора, ему задали вопрос. То есть, вот, и он рас, достаточно детализировано то есть, рассказывал. Сколько будет стоить технический газ? Кстати, полтора миллиарда в трубе тоже они продаются. То есть, и сколько будет стоить передача. То есть, в целом, он, можно поднять это интервью, оно не так давно было. В целом речь шла о сумме в 10 миллиардов Но, Ну, то есть, они сразу, получается, со своего баланса в качестве убытка спишут эти 180 миллиардов. Да. Это значит, что они 800 ближайших лет не будут платить вообще никаких налогов в государственный бюджет, потому что у них по ну, финансчетам спать, будут, да. будут э, убытки. Они будут только получать, а потом они эти 180 миллиардов получат и получат в качестве дивиденда или премии и тоже в бюджет не заплатят. Либо так, либо и... будет перераспределение, например, вот этих вот средств, на которые так рассчитывают, кстати, относительно Газпрома. Ведь схема передачи денег от Газпрома к оператору газотранспортной системы через Нафтогаз, как это было анонсировано, она тоже весьма, ну никто же не видел, как это прописано. Никто не знает, опять же таки, это только... По словам Витренко и Коболева, а сколько может быть денег? А сколько получит «Нафтогаз», сколько получит оператор? А зная по опыту предыдущих пяти лет, как Наковская бухгалтерия, мы с тобой не так давно это обсуждали, то есть когда с дочерних компаний снималось, выгребалось все, «Укртрансгаз», который занимался транзитом газа и по логике, и по заявлениям Коболева зарабатывал 3 миллиарда, он сидел в убытках, у него убытки составляли там порядка миллиарда долларов в год, Задача спрашивается, деньги куда девались? Где эти деньги, которые вот должны были быть? В долгах сидела Укргаздобыча. Это к вопросу, почему у нас упала добыча? Вот Витренко буквально вот там пару дней назад разразился, говорит, инвестор не идет. У нас, говорит, такие условия созданы, не хочет идти инвестор. Поэтому ничего не работает. Это даже если бы, говорит, мы решили вопрос с лицензиями. Еще и государственная нам лицензии. А в это время мамы с маленькими детьми будут практически бесправны в своих трудовых отношениях с работодателями и пожаловаться им будет некому, потому что у прокуратуры функцию надзора за соблюдением прав граждан отобрали в результате массы реформ, да, а профсоюзы теперь будут ликвидированы, да, теперь коллективные договора также будут запрещены, поэтому прописать можно будет только при принятии на работу какие-то условия, да, но кто в... Ну вот в ситуации поиска работы, когда человек разочарован и он в трудной ситуации, кто будет э, качать свои права с работодателем и пересматривать э, предложенные варианты контрактов? Никто не будет этого делать, потому что ну, на, на очереди, э, на рынке будет стоять еще огромное количество таких же людей. Вот собственно <саспорядок> о крепостном праве, которое, которое будет э, в ближайшее время внедряться. Ну, нормально, и на этом фоне, опять же, таки давай вернемся, не зря вспоминали господин Кобылеву. Они готовятся, кстати, ко второму траншу премий. Вот. Опять же, во время пути. Почему вот ты говоришь, она вроде бы как в законе предусмотрено одно, а по факту получается другое. Вот с премиями произошла та же история. Но ну, вот если вспомнить, так сказать, всю эту стокгольскую эпопею. Им было выплачено, ну, вернее, не выплачено, а выписано на советом 47 миллионов долларов, из которых якобы была получена половина, порядка там 20 миллионов долларов. Так вот, теперь, значит, ожидаемый транш премий господина Коболева, Бетренко и, так сказать, прочим причастным, а да, вот сколько причастным тоже, ж, никто не знает, это же среднее по палате. А вот будет не, не, не менее, там должно было быть менее 20, да потому что там еще налоговые выплаты были. То есть, менее 20 миллионов долларов должна была быть вторая, второй транш. Так вот, он стал 30. Ну, то есть, вот, ловкость рук и никакого, и никакого... Это не считая тех премий, которые они получали так по ходу и выписывали себе, когда они там были частичные, когда вот они проиграли э, арбитраж, а потом говорят, так это же победа. Вот они первый арбитраж проиграли по поставкам газа 2 миллиарда долларов и выписали за это премию. Так что ты каких-то, так сказать, матерях с детями. Тут вот людям, так сказать, не докладывают. Они себе сами приходится, так сказать, выбивать. А, вот, а это, каково? вот кого это будет волновать? Вот представь себе логику людей, типа Гончарука или Коболева. Вот, вот их вот это вот сильно будет волновать, как бы, проблемы наши, наши с тобой и наших с тобой сограждан. Ну, еще один момент, связанный с возвратом к крепостному праву это президентский законопроект о децентрализации я напомню что в конце прошлого года президенту пришлось покраснеть отозвать тот законопроект об изменении в конституцию который он подал который в общем-то никого не устраивал но отозвал он его по другой причине из-за того что он был написан ну, неграмотным и незаконотворческим законотворческим языком и в общем-то сама техника написать законопроекта было нарушено, а речь идет об изменениях в Конституцию на секундочку. Поэтому пришлось немножко опозориться отозвать и внести новый. но даже новый, который уже был исполнен чуть-чуть в лучшей технике, он практически никого не устроил местное самоуправление, находится в глубоком шоке от содержания этого законопроекта. Если коротко, то практически ликвидируется местное самоуправление, потому что назначаемые префекты смогут распустить любой орган местного самоуправления, запустить, точнее, механизм этого распуска, отменить любой акт любого выборного коллективного органа местного самоуправления, да, но, собственно, крепостной ужас заключается в том, что государство отказывается от финансирования защищенных статей бюджета. Все это опять сваливается на... Местное самоуправление, если сейчас частично они там доплаты учителям, их обязали делать какие-то доплаты врачам, то теперь медицина, образование, вся социалка полностью сбрасывается на местные бюджеты, в то время как у них отбирают практически все налоговые поступления и все возможности это финансировать. Да? Не говоря уже о том, что практически местного самоуправления в Украине больше не будет. И вот, собственно... Äh парламенту на этой неделе предлагается это голосовать и э, видно что команда э, президента которая его в это втягивает она практически э, поссорила президента с местным самоуправлением и в ближайшее время я думаю что э, этот конфликт э, станет ощутимым и явным и э, еще минус 10 процентов рейтингу президента я думаю что он принесет ну, финансовых я могу тебе тут добавить к этой, к этой истории тут у нас как бы последние несколько месяцев с момента, так сказать, окончания выборов шел передел в том числе и табачного рынка. ну как бы кто с кем делился, кто кого выталкивал, кто заходил, но он ничем не кто, кто, кто, кто, я кто выходил. но пока монополист остался монополист. Моноп... Не, не. тут интересно другое. интересно другое, как раз вот с точки зрения децентрализации, это 5% процентов акциза, которые платились на места. Так вот, теперь предлагается эти 5% как бы убрать из местных бюджетов. Да, и общество топливо тоже будет убран практически, ну, не практически, а будет убран. И мы уже говорили о том, что поевое долевое участие застройщиков в местных бюджетах в размере 10% практически. Оно составляло около 10% в тех э, населенных пунктах, где застраивались они, да, оно тоже отменено. То есть можно прийти и теперь э, дешево э, купить землю, дешево ее перевести с э, сельскохозяйственной в любую. И дешево отстроиться, не, не неся никакой ответственности перед местными общинами. Ну и продолжается бомбление как бы э, вот этих э, нелегальных ЗС. Мы же помним, перед Новым годом была встреча президента с нефтетрейдерами, он спрашивал, что, как, как бы, правительству было дано соответствующее поручение, Но господин Гончарук, это, кстати, вот его же цитата о борьбе с тенью, в том числе касается и нелегальных АЗС, то есть по, в принципе, доля этих нелегальных АЗС, она не менялась, причем десятилетиями, наверное, с момента, так сказать, становления независимого грива, 25%, Такого серого рынка, причем это всегда был, как правило, местный бизнес, то есть стоял там местный самогонный аппарат да, или не самогонный аппарат, ну то есть под прикрытием местной власти. И как мы понимаем, это деньги, на которые финансировались или на которые жили местные элиты. И вот удар по вот этим вот нелегальным АЗС существенно ситуацию на рынке он не поменяет на рынке нефтепродуктов я имею в виду, потому что в принципе ну кто как бы вот на этих подзаборных заправках заправлялся тут и будет заправляться они как и те же самые э, ликвидированные да, казино они как феникс под... чао василек станет чао лютик и снова как бы она а, она заработ... а вот как бы ну удар по финансированию так сказать, местных элит в определенной степени, как бы, ну, часть придется закрыть, да, ну, надо же как-то показывать. Вот это будет. И это тоже явно не в копилку. Потому что в данном случае как бы, люди на себе не ощутят. Ну ты сейчас как а... бы выступаешь за защиту нелегальных заправок что я ли? Не, не вот, я выступаю не в защиту нелегальных заправок, и... не, не, не приведи господь, потому что в принципе как бы. Сейчас на тебе трудовых да. инспекторов да, да, и сейчас, языковых. А то сейчас набегут и трудовые. Ну, кстати, и если совместить трудовых инспекторов с языковыми, то можно чуть сэкономить будет. Да ладно, какой сэкономить? Двойной оклад, двойная премия, понимаешь, это же как бы по-другому. Но, то есть я не к э, цели, то есть цели у нас, вот, ну давай посмотрим вот по-хорошему, да, вот у правительства, у меня же как бы вот программу берешь, ну цели-то прекрасные, понимаешь, Но, вот, все, что Проблема, руками, проблема с вот этими э, горюче-смазочными го го материалами может возникнуть у аграриев, она уже возникла, потому что на этой неделе э, слуга народа грозится проголосовать законопроект 1209, который практически заставит платить их огромные акцизы за то топливо, которое они закупили для весенних полевых работ, и практически огромные акцизы или штрафы они должны будут с него платить. Вот это будет ощутимый удар, потому что, учитывая сегодняшнюю погоду, когда тепло, когда зимы взошли, и взошли а снега нет, они начинают развиваться уже, больше, чем им нужно по состоянию на зиму. Да? И ближайший удар мороза может привести к тому, что зимой просто вымерзнут. Плюс вот эта вот история с выплатой штрафов за хранение горюче-смазочных материалов аграриями для своего пользования которая может в ближайшее время вступить в силу, приведет к тому, что экспорта плюс вот это искусственное удерживание гривны может привести к тому, что зерновой экспорт, зерновые экспортеры в следующем году, они будут стоять на... Ну, в не очень хорошей позиции. Так это, скажем, трейдера нефтепродуктов, легально работающие, они тоже подпадают под эту ну, историю. То есть, по то сути... есть, а заплатит за это все равно конечный потребитель и тот же агробизнес, который вынужден будет платить по более высоким Ну То есть расценкам. итогом этой децентрализации, которую, я думаю, что на, этом неделе, на этой неделе отправят в Конституционный суд, чтобы получить его заключение, будет как раз такой огромный кидок со стороны власти по отношению к местному самоуправлению. Но это еще все Еще один кидок произошел за выходные праздники. Я напомню, что 20, 20 декабря, если я не ошибаюсь, для того, чтобы был, была разблокирована парламентская трибуна и был проголосован в первом чтении законопроекта о продаже сельхозземель, Разумков, глава парламента, забрал все фракции на долгое собеседование, они подписали меморандум о том, что ко второму чтению законопроект будет готовиться по регламенту, по правилам и будут учтены все правки. Я напомню, главные правки всего парламента, кроме «Слуги народа», заключались в том, чтобы не дать доступа к продаже сельхозземель иностранцам, как физ так и юрлицам, снизить максимально объем в одни руки, объем продажи земель. И, ну, вот собственно, провести, прежде чем допустить иностранцев к, продаже, к покупке украинской земли, провести всеукраинский референдум. Вот были три главные требования, в результате которых удалось разблокировать парламент, и слуги проголосовали, такие его в первом чтении. Все остальные фракции в надежде на то, что договорные обязательства, данные руководством «Слуги народа» и руководством парламента в, виде, в лице Разумкова, они будут выполнены ко второму чтению, поэтому все как-то спокойно проголосовали. И вот сегодня оказывается, что Аграрный комитет заседал отдельно. 4000 правок он в умножил на ноль. Объемы продаж в одни руки снижены всего лишь до 10 тысяч гектаров, но это беспрецедентный объем для Европы. Например, никто столько не продает, все продают там в единицах, десятках гектаров. Да? А кто и не продает вообще? И э, банкам и иностранцам, в принципе, разрешен в неограниченных количествах. Э, в любых объемах разрешена покупка украинской земли, и ни о каком референдуме речи не идет. То есть просто все 4400 правок умножены на ноль. И сегодня главы парламентских фракций на Согласительном Совете предъявили это Разумкову. Да? И получается, что, мне кажется, спикер сегодня впервые понял, что он работает вывеской и, по сути, фунтом да, в этом парламенте, потому что он, получается, по статусу, он второе лицо в государстве. А получается, что он даже не одни... Это же по не возможности та... принятия решения. Это же не первая нарушенная договоренность. Таких китков уже было несколько с сентября. А по возможности... Выполнять свои договоренности он никто. И вот сегодня с, с перед, этой, перед этой реальностью стоит украинский парламент, украинское общество, украинский народ. То есть земля, скорее всего, возможно, не на этой сессионной неделе, потому что она последняя во второй <coughs> сессии и дальше начнется следующая. Возможно, она уже будет проголосована в следующей сессии, но, тем не менее, социальный конфликт назревает. То есть мы рано или поздно сможем проснуться, а земля, на которой находятся наши дома, квартиры, офисы и э, садовые участки, она может уже принадлежать кому-то другому. Ну, Поэтому результаты таким... революции 1917 -го года можно считать с сегодняшнего дня отмененными. Ты понимаешь? Вообще, если в целом, да, вот не вдаваясь. Можно, конечно, было бы вспомнить, что сегодня параллельно, кстати, с прохождением согласительного совета, вот в Верховной Раде шел совместный брифинг всяких земельных ассоциаций с национальным корпусом вместе. Да, тоже очень интересная. Как бы. Вроде бы разнополярные политические силы оказались объединены под одним, под одним лозунгом, так сказать, противодействия принятию земельного закона. Меня это, честно говоря, немного, немного удивило. Не, но они же блокировали Крещатик при первом чтении, поэтому одни э, слуга народа за деньги лоббируют э, продвижение земельного законопроекта э, в угоду большого бизнеса, а другие там нацкорпус... За деньги выходят на демонстрации и акции протеста против этого законопроекта. Поэтому здесь все, все одинаково, кроме того, что украинский народ может потерять украинскую землю. Ты говор... Нет, просто ты говоришь там об отмене результатов революции до да, декрета о земле или там вольница 1861 года я тебе хочу сказать а, другую вещь что с точки зрения вообще экономической теории экономической <coughs> науки мы вообще ксаемся в проблемах которые были но в свое время выявлены описаны и даны так сказать рекомендации еще в 18 веке то есть это когда Европейские страны, это, кстати, весьма показательно, причем европейские страны, там не только Запад, да, вся Европа, включая Россий, Российскую империю, это тоже ее касалось. То есть, когда возникли вопросы необходимости расширения поселов, когда возникли вопросы как бы, обеспечения, там, то, что сейчас называется, продовольственной безопасности, ну, кормить надо было чем-то людей, когда возникли вопросы начала промышленной революции, было сказано следующее, что, поймите одну простую вещь, зарабатывает не тот, кто выращивает, а зарабатывает тот, кто перерабатывает. Вот от, от этой печки нужно плясать. У нас ни слова, когда речь идет о земельной реформе, не говорится о комплексном решении. То есть, хорошо, ну вот давай представим себе, мы закрыли глаза вот на все то, что ты сейчас сказала. Вот прошла земельная реформа, вдруг откуда ни возьмись появились, так сказать, с Марса, вот эти вот чудо-инвесторы, которые решили вкладываться. Изменился, как говорил господин Мушак, советник премьера, что вот сейчас изменится структура производства, мы начнем производить более, так сказать, ликвидную продукцию, перерабатывать ее где будут? Перерабатывать ее кто будет? Хоть слово правительство об этом говорит ноль. То есть мы говорим о том, что Украина медленно, но уверенно, и в том числе путем принятия подобного рода решений, то есть она отбрасывается цивилизационно на три столетия назад. То есть, в то время, как весь остальной мир движется там, к покорению э, вершин, глубин и глубин космоса, да, то мы получаем как бы абсолютно... Абсолютно обратную ситуацию. Мы деградируем на 300 лет назад. Ну, Еще одна история связана с тем, что «Слуга народа» все-таки решил, решили менять закон о регламенте, но не просто так. Мне кажется, провалилась у них информкомпания в этом направлении. Что произошло? Несколько законопроектов, их инициатив, в том числе президентских, были все-таки завалены. Да, будем откровенны. Это и налоговая реформа, и горный бизнес, и в принципе с землей не все так хорошо. И было еще несколько законопроектов, которые они не провели. Не провели они потому, что остальные фракции, зная регламент, пользовались возможностью внести правки, настоять на их рассмотрении, завалить или сделать очень публичную работу комитета, в результате чего вместо комитетов «Слуги народа» начали работать в рабочих группах, когда никто не знал, где и когда они собираются, и что они там нарабатывают, и они вообще ничем не регулированы, эти рабочие группы. Да? И сейчас они стали перед необходимостью лишить всех остальных фракций, все остальные фракции возможности вносить альтернативные законопроекты, вносить собственные правки и заваливать внесенные слугами э, народа правки и законопроекты да. в результате они э, фактически вот этими изменениями в регламент которые они тоже будут я думаю на этой неделе пропихивать э, в, потому что это простой закон это не изменение в конституцию они хотят э, Президентские законопроекты ставить в повестку дня без голосования, то есть автоматически. Да? У нас парламентская президентская республика, все законопроекты ставятся, субъектов законодательной инициативы ставятся через голосование всего парламента, президентские будут ставиться без голосования. Сокращаются сроки подачи альтернативных законопроектов. Если раньше были 14 дней для всех без исключения субъектов, то теперь для... Они, они для обычных субъектов уменьшаются до 10 дней, для президентских до 7, а при повторном первом чтении для президентских законопроектов они изменяются до 5. Для чего это делается? Каждый законопроект, согласно регламента, должен рассматриваться вместе с альтернативными. То есть если они вносят какую-то ерунду, Другие фракции вносят альтернативные законопроекты под тем же названием в другой редакции и, в общем-то, всю эту ерунду нивелируют или исправляют. Вот сейчас они хотят, например, пользуясь праздниками, пользуясь пятницами, пользуясь графиком сессионных и несессионных дней, они практически хотят сделать так, чтобы никто не замечал, что они вносят, чтобы сроки альтернативных проходили и чтобы практически можно было продавливать свои законопроекты, в том числе президентские, без какого-либо сопротивления. Та же история с регистрацией постановлений об отмене законопроектов. Да, если это президентский законопроект, то больше один депутат, как сейчас, не будет иметь права зарегистрировать постановление об отмене результатов голосования. Ну, например, да, голосовали языковой законопроект, голосовали с кнопкодавством. Если раньше можно было в любому депутату зарегистрировать постановление о том, что нужно отменить результаты голосования, то теперь только 45 надо будет искать народных депутатов, чтобы не у каждой фракции есть 45. Да? По-моему, только у одной почти. То есть практически статус народного депутата понижается до нуля, статус фракции, если она не президентская, понижается до нуля, и правки, которые не прошли комитет, вынести на подтверждение смогут теперь тоже только 150 народных депутатов, а не один, как было раньше. Ну вот так, практически провалив несколько президентских законопроектов, столкнувшись с невозможностью противостоять другим фракциям парламента и другим народным депутатам в случае, когда они вносят откровенный бред, который разрушает украинское государство, вот «Слуги народа» решили, ну, кстати, Арахами первым стоит в списке авторов этого законопроекта, Видимо, жестокие условия были ему поставлены. Вот слуги народа решили нивелировать роли и функции других, кроме слуг народа, фракций парламента. Но это говорит о том, что они находятся в определенном тупике, что большинство у них есть не по каждому вопросу. И вот такое ломание через колено, оно рано или поздно приводило к тому или иному политическому кризису. Поэтому... Сказать, что вот так сейчас они переломают регламент и парламент, и дальше у них все будет хорошо, они будут все проводить, но я бы не стала делать таких радужных прогнозов. Ну Мне кажется, что понимаешь, они вот этим законопроектом, по сути, даже не то, что тупик да, или брожение внутри фракции, которое, в принципе, было прогнозируемо, и ни для кого это не является новизной, а это вот, факт того, что Рахами. его. Одним из авторов данного законопроекта. Ну, он не справился с задачей. Да, это расписаться в собственной не, ну, недееспособности. Да, ну не шмогла, я не шмогла. Ну, как... здесь уже э, звоночек тревожный в том, что м, глава, в общем-то, про. Про Коломойской фракции господин Ботенко уже выступил против земельного законопроекта и против того, что нарушены договоренности. Уже говорит о том, что кризис внутри «Слуги народа» он уже не только «Слуги народа», но и про таких про зеленых политических сил он уже наметился. Потому что проколомойские депутаты есть и внутри «Слуги народа». И Видно, что не по всем пунктам есть согласие, поэтому я думаю, что парламентский кризис наравне с отменой базовых трудовых прав, отменой, в общем-то, Отмены, отмены крепостного права нельзя же при этом оставляться демократической республикой ну, введение, уже надо крепостного права надо менять статус уже да уже при, ну по сути нивелированием роли местного самоуправления тут уже надо идти честно до конца и говорить о том что и парламент нам в общем-то в этой истории ни к чему поэтому вот фактически его роль и место будет умножено на ноль ну вот к сожалению у нас вот такие вот события произошли сразу после праздников, не самые, не самые жизнерадостные, скажем так, начинают так сказать, от подушной оценки украинцев, ну и заканчивая грядущим политическим кризисом, который я больше чем уверен ну, в что вступаем в третье десятилетие 21 века, а такое ощущение, что возвращаемся примерно 300 а... Лет. А, в 17 да 17-18 век как раз вот э, в разгар не побоюсь этого слова только вот для Украины 17-18 век, насколько я помню это были не самые не годы Не, не, го, не годы существования государственности были. мягко мягко говоря Говоря. Но будем посмотреть, как говорится. Это был гид Пароход. Мы э, рады, что вы смотрите нас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Агит Титаник продолжит свое путешествие. Рассылайте наше видео своим друзьям, рассказывайте о нас своим знакомым и пересматривайте нас еще раз. Айсберг уже близко. Пока. И